Сайт 812photo.ru представляет настройка систем стабилизации типа Flycam или Steadicam весом до полутора кг. Так как данные модели могут позволить нести на себе вес до полутора килограмм, мы будем использовать беззеркальную камеру Nikon One J1. Для начала избавимся от ремешков и любых дополнительных грузов. Любые незакрепленные части, работающие на стедикэме или флайкэме, будут создавать лишний, лишний дисбаланс. Стабилизация стедикэма происходит следующим образом. По трем плоскостям. Это X путем перемещения камеры вперед-назад. По Y это перемещение грузов. И по оси Z это перемещением грузов влево-вправо, а, так как наша камера имеет недостаточный вес, то есть она слишком легкая, а, модель Steady SteadyCam позволяет ее немного утяжелить с помощью своих же грузов. Грузы имеют а, стандартную резьбу, такой же как на штативном гнезде, поэтому использовав их мы никаким образом не повредим стативное гнездо. Устанавливаем камеру на Steadicam. Перемещаем камеру почти к началу полозий, чтобы уровень тяжести был где-то немного смещен назад. Камера должна смотреть немножко вниз. Также в связи с тем, что э, штативное гнездо на камере находится немножко левее центра, э, стедикэм немного завалился на бок, направо. Это исправляется по оси Y, по оси Z. по оси Z перемещаем э, грузы немного влево, в противоположную сторону от того, куда у нас наклонился стедикэм. Выровняли. Камера немножко можно переместить вперед. Вся идея и задумка заключается в том, чтобы э, при резком движении вперед-назад камеры и резкой остановке камера оставалась... В вертикальном положении и не болталась там ни в какую сторону как гайлое то есть вот что происходит также влево вправо стабилизация для незеркальных камер Прекрасно работает и прекрасно подойдет для знакомства с системами стабилизации. Всем спасибо, всего доброго, до новых встреч!